Утришь вот это первозданная природа. Возвращение к самому себе. Че, жизнь здесь же не только хорошо и бывает очень больно. Нет. Муж приехал и сказал, я нашел этот рай. Поехали. Каждый человек в лесу ему вредит. <связь> Охренеть! Справа горит! <связь> Протеку, <связь> <это>. <связь> 100, 100, 100, 100. Было демоническое зрелище. Как будто лаву с неба вылили, пожар распространялся и растекался. Это четко было абсолютно подзор, потому что это было на территории заповедника. Возможно, стоит просто отнести все колючей проволокой и никого сюда не пускать. Складывается такая ситуация, что этого места, а у людей больше нет. Когда я сюда приехал, мне говорили, что здесь адаптироваться надо 9 дней, а через 40 дней меняется сознание. Я как-то этому сначала не поверил, но оно, так оно и есть. Здесь вот была самая старая типа. Здесь и Маша Макаров вставала, ну, в общем-то, и штат весь был, обойтись пока. Чего начинался у Триши? Тридцать, может быть, даже сорок лет назад. Люди, которые покоряли вершины Кавказа, альпинисты, спелеологи после каких-то сложных переходов, сложных экспедиций, им нужно хотелось где-то отдохнуть. И они вываливались через Абрау Дюрсо Ноутриш, и несколько дней они здесь отсыпались. И когда они просыпались, они выходили на берег в любое время дня и ночи. Утро тогда, когда я проснулся. Они кричали «Доброе утро! Доброе утро, мир!» любое время дня и ночи, если ты идешь по поутрешу, тебя приветствуют «Доброе утро!» Раньше, когда здесь было во много раз меньше людей, мы могли устроить небольшой на берегу костерок и сидеть, и трепаться абсолютно о чем угодно, начиная с поэзии серебряного века и заканчивая биологическими проблемами проницаемости мира. это было место, куда мог прийти самый обычный человек, ему не нужно было не платить, ни у кого не спрашивать разрешения. Он мог просто прийти сюда и быть принятым такими же людьми, как и он сам. Люди приходили именно сюда в трудные какие-то периоды своей жизни. И находили здесь поддержку, утешение. Очень маленькие стояночки. Очень все это было аккуратно и компактно. Почти все косты ждались на берегу. Здесь были невероятно интересные Утриш вот – это уникальное место. Таких, на планете всего два. Одно у нас вот здесь и в Краснодарском крае, а второе — в Канаде. Они уникальны не тем, что здесь очень много краснокнижных животных, растений, гадов морских. Здесь нету цивилизации, ничего, что человек смог благоустроить. Когда человек какое-то достаточно долгое время живет в дикой природе, в один момент наступает, это можно назвать, трансформацией. когда Вдруг, человек начинает ощущать себя частью этого мира. Я здесь уже как 8 лет, Я приезжаю каждое лето. Это мое родное место, можно сказать так. Я здесь вырос. Этому дереву больше, наверное, лет. <с> вот это мы примерно сто Здесь ребенок всегда знает, чем заняться можно. дети не боятся ничего. Ее завлекают все букашки, каракашки. Это интересно смотреть на жизнь. 10, 12, 14 лет. Каждый день становится открытым. Мальчишки делали выгородки, такой буквы П из камушков, что ветром не сильно задувало. И специально отправились, начинавать на берегу смотреть на звезды. Ну это же великолепно было. Давайте домой! Здесь был такой казак. Он сказал, что собирается что-то строить на утеше здесь, на вагонах. Там собирались строить резиденцию для тогдашнего президента Медведева. А дорогу строила там одна компания, была промстрой по заказу фонда ДАР. И мы именно делали блокаду, смогли ее сделать, потому что это было незаконно. Люди остановили эту дорогу, остановили живую изгородью. Происходит движение техники в рамках строительства дороги. Ну, конечно, первые эко и уже движение «Спасем Утриш» мы тут вот за это поднимали, 28 городов одновременно. Руки просят, Руки просят, Руки просят Утриш стал на слуху, начали писать газеты, пресса. Это тюремная пижама с веревкой на шее. Это веревка ведь виде закольцованной асфальтированной четырехполосной трассы, ведущих к правительственной даче. В сердце Утреши на третьей лагуне. Наконец-таки милиция, находящаяся здесь, признала, что работа ведутся незаконная. Потом сделали заповедник. Здесь людям отсекли возможность пребывать на первой и четвертой лагунах, оставили две лагуны. И так как уже все знали про Утреши. Слынул поток людей. Местные решили, конечно, сделать на этом деле денежку. Запустили лодки. В каждую лодку вмещалось 14, а то и больше, человек. Здесь просто стало неконтролируемое вытаптывание территории. Большинство людей потребительски относятся ко всему в этой жизни, к лесу в том числе. Они приходят туда, сбегая от всего негативного из города. И при этом несут с собой комфорт, целые громадные куча лама, телевизор прям тут расставить. Астролист колючим, видите ли, мешает повыдергивать. Умудрились поп попилить здесь деревья, расстрелять от несчастного божевельника из духовушки. Вся стоянка была засыпана где-то Четыре больших мешка была собраны. Лагуна для глэмпинга очень привлекательное место. Формально в и заповедники можно строить. Это высокодоходное дело. При том руководстве глэмпинги для них было чуть ли не самое главное. Заповедники. Для улучшения работы заповедников, создание на их базе, центров, контакт единения с природой. В Анапе с крупным пожаром, который бушует в уникальном природном заповеднике Утриш. Пожар между Малым и Большим Утришом начался 24 августа и не утихал три дня. Прижал кто-то из ребят с о том, чтобы самолез на верху подожгли. Пахло пеплом, гарью, горячим можжевелом. Часов через девять только был обнаружен пожар. Вертолет прилетел, сделал три захода, собрался и улетел. И фактически авиация подключилась только на второй день. Тянем сюда цепочку, там горит! Я знаю точно, что больше 500 человек неустанно передавали воду от моря на гору. Квинтэссенции всего было, когда начали уходить в небо можжевелые. Они просто вспыхивали свечками, так, фух, и он ушел в небо. Палатки были уже в пепле. Мы понимали, что стихия идет на нас. Мы понимали, насколько мы бессильны. О, у нас как будто сгорала наша кожа. За три дня заповедник Утриш потерял более 126 гектаров лесок. Основная версия, которая рассматривается сейчас правоохранителями, неосторожное обращение с огнем. Вот там нашли место, где горелка газовая разорвалась, скорее всего, сейчас уточняя следствие, она бы послужила причиной пожара, либо нет. Но явно человек, явно человек. А по-другому, как может возникнуть пожар? Мы с вами взрослые люди, если э, грозы не было, молнии не было, ничего не было, и вдруг лес сам по себе загорелся. Такого не было. Есть огромное количество и фото, и видеосхемы, где показывают, где возникли очаги пожара. Мы видели, что какие-то участки не, не были не выгоревшие, а за ним были выгоревшие. И туда как бы с первого очага не мог дойти. Вдоль тропы выжжен маленький кусочек. Интересно, как оно загорело, учитывая то, что линия огня проходит метров в 50 отсюда, через густой лес. Это был сознательный поджог и даже понятно зачем. Есть некие силы, которые хотели, чтобы утрийские лагуны освободились от людей. Я здесь правильно принять то решение, которое необходимо будет для сохранения этого утриша. минимум потомкам, которые будут через 100, 200, 500 лет. Жесткий запрет на посещение людьми, туристами, экотуристами, в целом отдыхающими. В данный момент лесу нужно действительно отдохнуть. Возможно, стоит просто обнести все колючей проволокой и никого сюда не пускать, если бы это было возможно. Фактически, если тут не останется ни одного наблюдателя, то тут могут начать застройку. Ровно в ту осень, когда из этого леса уедет последний человек, следующей весной, я уверен, что уже здесь что-то будет построено. Мы можем посмотреть на первую лагуну и убедиться, что им Вообще немного надо для того, чтобы что-то здесь построить. Утришь это место, где ты чувствуешь, что ты настоящий и ты живой. Вот эту простую науку, как жить в дикой природе, ее обязательно нужно давать людям. Как не навредить ни себе, не природе, пребывая в этом мире, и поэтому в этом месте мне кажется можно начать эту просветительскую деятельность. Вчера, сегодня, завтра, пять лет назад, пятнадцать лет после Утриш как место должно быть доступно для людей. Утриш без людей я, к сожалению, не вижу.